Всем привет! Меня зовут Татьяна Шутро. Друзья, я уверена, что многие из вас уже успели получить высшее образование, а некоторые даже не одно. Но как показывает практика, только единица работают по профессии Еще моя мама рассказывала, когда работала на заводе, что лучшие маляры у них – это юристы и психологи, люди с высшим образованием Это люди, которые не нашли своего применения по диплому Друзья, в наше время очень сильно изменился спрос на профессии, а многие из них скоро исчезнут навсегда И наши дети не мечтают сейчас быть психологами, учителями, там, космонавтами, как мы в свое время Многие из них мечтают быть блогерами. Время изменилось. Друзья, сегодня я вам хочу рассказать о первой бизнес-системе, которая произвела просто целую революцию. Вы дома, сидя за компьютером, можете получить новую профессию, профессию будущего. С ней вы будете востребованы всегда, и пенсия вам будет не страшна. В нее внедрены лучшие технологии. В основу обучения лежат знания и опыт топовых лидеров, настоящих профессионалов. Вы обучаетесь и работаете, зарабатываете одновременно. При поддержке наших профессионалов уже большое количество людей. Людей, заработали деньги, друзья, абсолютно неважно сколько вам лет какой у вас цвет кожи, пол и образование. Это не важно. Самое главное, чтобы у вас был интернет и жгучее желание что-то изменить в своей жизни. В нашей системе разработано все таким образом, что люди без опыта и знаний специальных уже в первый месяц зарабатывают деньги. Если вы разочаровались в своей профессии, вы достигли потолка или вас просто сократили, присоединяйтесь к нам. Пишите нам в соцсетях, добавляйтесь в наши группы. Друзья, действуйте уже сегодня, чтобы изменить свое завтра. Всем пока!